Если вы купили новенький iPhone или обновились, там, возможно, на новую версию iOS или же вы с резервной копией там, на новый iPhone перешли и вы испытываете такую проблему, как у вас нет мобильного интернета решение есть С вами Владимир, добро пожаловать на канал Apple Expert Если вы столкнулись с такой ситуацией, решение всего лишь простое в данном случае я как пользователь Киевстара на Украине объясняют точно так же по Стару. то есть я перешел настройки я как бы ничего такого не обратил внимание настройки как настройки себя перешел сотовые данные настройки интернета передачи данных ничего такого не заметил но интернета нет что делать я позвонил оператору мне прислали автоматические настройки ну как автоматически мне пришлось конечно их ввести решение было какое то есть я зашел в настройки сотовых данных по тому какие у меня были вот такие естественно я обратился в службу поддержки киевстар и нужно было изменить настройки вот я прописал на вот такие вот настройки где у вас написано apm здесь нужно прописать английскими интернет и точно также в режиме модема английскими интернет и все. И даже вам не нужно перезагружать устройство, чтобы эти настройки вступили в силу. Сразу же, как только я это ввел, у меня заработал интернет. Но можете сделать так, как советует оператор. Им нужно ввести эти настройки, перезагрузить устройство. По сути, и так, и так это работает. Вот данное решение этой ситуации. Как найти эти настройки? Вы перейдете вот в настройки, зайдете в сотовую связь. Сотовая сеть передача данных. Вот, это, вот здесь это все дело находится. Каждая девушка хочет быть... Красивой, ухоженной И всегда такой оставаться Хочу вам порекомендовать человека, который разбирается больше в этом, нежели я Вы здесь найдете очень много полезного Парфюм, как мужской, так и женский Каждый для себя что-то найдет Различные брасматики, тоники, тени, карандаши, подводки То есть все, девушка может... Желать она может найти здесь, в этом инстаграм профиле, кто оформляет очень классно цветы. Хранятся более 5 лет, долго держат запах, никакого ухода и внимания не требует, кроме того, что их можно взять и кому-то подарить. Прием оформление комбинированных подарков. То есть, вот как пример, очень креативно приятный подарок будет для девушки. Имеется также сайт, можете здесь все посмотреть, оформить заказ и ознакомиться подробно с каждым товаром. Если я вам помог, вы знаете, что нужно сделать. Подписаться, поставить лайк, оставить крутой комментарий. Это меня будет мотивировать. Делитесь этим видео с вашими друзьями, близкими и знакомыми. Всем пока!